Привет, ребята, с вами снова Алекс и со мной сегодня Сергей Play. Всем привет. И сегодня у нас Bad Wars и да, мы будем катать сегодня и строить форт вместе с Серегой, да, Серега? Mm, да. да, будем строить форт. Mm -hmm. Так, короче, я строюсь с Калмазом. Там еще рядом э лаймовые, блин, ну как можно было упасть? Я не понимаю, там уже шлихо. О, да как можно упасть? Опять. Я просто, я даже од одного блока не простроился. Опять упал. Короче, чтобы форт наш построить, вот это, да, нам нужно избавиться от соседей. Поэтому да. сейчас мы будем, это, убивать всяких цайнов и лаймов, а потом уже мы будем строить форт. И экс -закупаж. Предлагаю лучше сейчас пойти на голубых. на голубых. Потому что я прям, прям близко-близко к ним. давай, давай, давай. давай. Ты уже... Да, вот. Шо, давай. По-быстрому. Ой, они сейчас на белых напали. Ой, блоки закончили. Давай я простроюсь. Я надеюсь, давай. не упаду опять. опа опа опа опа Ломаем-ломаем-ломаем-ломаем-ломаем-ломаем. Бой yeah просто сломали. А они, короче, белых уничтожили, а мы их сломали. Можно, кстати, ТНТ-шку поставить, чтобы они не, не, не так легко к нашей базе пробежали. А, ну да. Я пойду его добью. О, не-не-не, стоп. У меня есть ценные вещи, поэтому я их сейчас сложу. Ой, я сейчас знаю, что я сделаю. Сейчас смотри. Мы сейчас взорвем. Хотя, не надо, наверное, взрывать, им проход. Тнтшку я лучше приберегу. На нас бежит бирюзовый, бирюзовый бежит. Я его тут пытаюсь это ударить. Блин, у него одно хп осталось. Он там на нас бежит по дорожке, которую ты сделал. Он на своей Боже, базе. Давай, ты давай. Послился. Ты упал. Да. А. Вот сейчас очень плохо. Что... О, он меня отломает, что А ну и сиди сюда вонюченький голубенький. Ага, не умеет за собой засрать. Все, я его убил. Собираемся так, здесь. я теперь буду берегтись, потому что у меня... А... Этот... Железный меч. Ну давай. Нужно сейчас достроиться до алмазов и потом до лаймов. Ну да. Так что я уже строюсь к лаймам. А, у меня три алмаза есть. Молодец. А где ты их взял? А, взял. Они... Да, там же ж... одна команда сдохла и другая. А у меня четыре. Вот, давай вкачаем я сейчас, броню. Я сейчас и... мечу, да, я сейчас меч вкачаю, а ты броню и ловушку. Ага. А ловушка один алмаз, да? Да. Так, значит, я вкачиваю меч. Все у нас мечи зачарованные. Бронька и, и цитраб, да? Да, а у тебя есть э -э золото? золото? Два золота Блин, мне просто на броню надо. Ну, давай я тебе дам, Малень. Давай. Уже 10, 2, 2 еще надо. Так. Mm -hmm. Два Два золота. Ну, вот одно сейчас. Залутаю еще одно. Все, закупился вот, всё. блоками. Все, спасибо. Топчик, топчик, бронька, бронька, бронька. Все, бронька есть. Отлично, все, мы можем идти сейчас на лаймов. И тут уже. А, мы же можем изумрудики полутать и обсидианку сделать. Ну да, мне но кажется, лучше это будет. Что... Мне кажется, это будет полезнее, чем лаймов. Ну окей, давай. Ой, слушай, опасненько, знаешь почему? Mm. Я так понял, красный. У него нет бетки, и он сейчас на голубом. На голубой базе, так что может быть его хлопнуть сейчас? Он на голубой базе? А, да, да. да. У него нет берки Ну ты попробуй его хлопнуть, я сейчас эмиральный лутаю. А, вот он. Ах ты, фаербол, кидаешься жмот. Так, а он тебя может убить, лучше на базу иди. Потому что если он к нам вот куда это придёт... Делался? А он... В смысле, куда он убился? Он ты хочешь подстроился... сказать? Я ты хочешь сказать, что он читер? Он побежал на нашу базу? Может на нашей быть. базе кто-то! А, это ты. Где? А, вон он. А как он туда... Так иди на базу, домой, домой, домой. Да бегу, бегу, бегу, бегу. Я пока его задержу немножко. Да задержи, пока я изумруды сложу в сундук. Всё, Хорош. Все, он сдох, все. Смотри, у нас сейчас лайм строится лайм строится, да? Да. Я не знаю, успею я или нет. Нет, только сейчас сервер не лагает, пожалуйста. Да они еще не достроились, нормально, нормально. А, он не на нас, он алмазы. Не, он а ну все равно, он сейчас к нам пойдет. Ну, да. Так, а, теперь вот быстро так. застраиваем, Чтоб не видели, что у нас. Угу. Я нам обсидиан поставил. Так что мы... Как... мы топовые. Сейчас. Как говорит Вадик Скилловы. Ой-ой-ой. Но сейчас я на них пойду. Попробую Опять. их убить. Ой-ой-ой-ой, помоги. Ой, я сдох. Что-то с сервером. Это топовый сервер. Не, херня. А он еще не знает, что у нас есть обсидиан. И что он нас не сломает. Так что можно мне переживать, я думаю. Ну, в теории, да. Но просто ресы не хочется терять. Что? А, это ловушка. Господи. Что я обкекался? Сбил зеленого одного. Убил его. А и второй еще сверху. Чисто пофиг. А тнт взорвал и увидел, что у нас этот обсидиан. Ну шо, лох, что ты теперь сделаешь? Ой, еще. Ой, раз сбил, иди. сбил, сбил. Они же не сломают, дебилы. Ну да, если бы у меня еще этот. Ой, у меня нет кирки, чтобы их первую хоть я положила алмазы в сундук они теперь не смогут с, с меня их выбить блин все-таки они меня убили ну ладно ладно а мы сих, да, сих пор не отлагал капец попробуй у, -у. у сдохнуть а -а -а, окей. и если хочешь сохранить свои ресы можешь их сложить просто а ну теории да, да. Вот так, вот, а, вот, так типа, вот. Спасибо, Майнкрафт. Спасибо, Блоком мсивы Когда я сложил вещи, у меня все отлагало. Эх, может, именно из-за вещей оно лагает. его знает. Так, ну я сейчас хочу сломать бесячих лаймов. У меня, они меня реально бесят. Поэтому я сейчас приду и сломаю их. Кирочку купил? Да, конечно. Хорошую, железную, зачарованную. Ой, сейчас, сейчас походу, получится. Минус Бетка. Красава. Один подох. Второй пытается что-то мне сделать. Но он, в принципе, тоже умирает. Отлично, все, мы избавились от лаймов. Ну что, теперь мы можем сделать то, что мы планировали раньше? М да. Закупайся блоками и вперед. Так, ловушечки. Мы... Ты вернись на базу и... Хилл, пул можно купить. Да-да-да, я иду уже. Let's go, let's go, let's go, let's go. Так, слушай, а у нас остались только синие. А, так все -таки... Может, не надо? Ну, мне кажется, да, не надо, ребят. Да. Потому что нам всего лишь синих, которые... Слушайте, они могут тоже обсидианом застроить. Так они, наверное, так и сделали. Наверное. Но надо проверить. Я тебе так покажу. Надо проверить. Хотя, я не знаю, у них нет прохода на центр. А, ну тогда... Ой, тогда я сейчас в крысу у них тут постою. Так, а я одного убил. Второй тут бежит на меня. Ой, блин. У меня все плохо. Я тебе так сказать. Да, я слился. А ну я хочу тоже попробовать. Ну я и просто, блин, я подумал, что он меня заметил, но на самом деле он меня не заметил. Слушай, у нас 4 алмаза. Что мы можем... С ними сделать Не знаю. Походу, ничего. Поп... У нас броня 50... уже на втором Мы уровне. Мы можем... А, давай, чтобы у нас спавнились. Давай. Я уже это сделала. Печку, печку. Я, кстати, очень Да, печку, это очень полезно. Слушай, я сейчас, может, эмеральдов... Я, может, сейчас эмиральдов? Купи броню себе. Ой, а я лук у... купил. Ну ладно. Я сейчас накоплю эмиральдов. Эмер... Нормальное mm -hmm. такое количество. И пойду на синих с зелькой э, невидимости. А закуплюсь я этими ну, слушай, По плану, По плану, который мы в моем видео хотели сделать. Так, блин, чтобы попасть на эту базу красных, тут еще нужно постараться. Так что я, наверное, на какой-то другой базе это сделаю. Потому что на базе синих это невозможно. А вот через базу розовых все возможно, как говорится. О, у меня еще четыре алмаза появилось. Но он, нам, нам они тоже, в принципе, не нужны. А у меня пять алмазов. Ну, пока можем сохранить. Ну да. И что-нибудь потом купить. А, Мы можно, можно... Майнер, майнер. Я, короче, все, я уже все, это, слил. Но я Конечно. слил на, кар... на классные вещи. Так, хорошо, теперь вот это покупаем. Вот это желательно две штучки. И вот так У нас 9 алмазов. Нормально. Закупай, закупай эти, армор, броню. Армор, а что такое армор? Броню, броню. А, так, а, ну да, бронюш. Блин, да. мне одного изумруда не хватает, чтобы наш план сработал. Что, подожди, улучшишь броню, правильно? Да, улучши броню. Все, улучши. молодец. Да, защита 3 топово. Я сейчас выпиваю зельки и валим. Я вижу синего. Он, он на центре. О, мне кажется... Нет, нет, нет, нет. Что ты упал? Да. Я сейчас попробую сломать синих. Г главное, чтобы они не пришли к тебе. Все, отлично. Я невидимка. Кстати, тот момент, помнишь, в твоем видео, там, где ты видел броню? Ой-ой-ой, mm -hmm. нужно убить этого челика. У них ловушка. Сломал. Сломал. Братан, mm -hmm. ну что ты мне тут ломать? Я упал. Блин. А там много ну, вещей было? Я забыл, да, три изумруда. Я забыл прыгнуть. Да. Я хочу тоже их попробовать порашить. Ну, там их двое осталось. Ну, так. давай попробуем. Можешь их кокнуть. Ну, я сейчас закуплюсь. Чтобы и я пойдем. Так, ну, можно вот это. Блин, четыре вот. алмаза. Я тебе тут их скину. Так, пофиг. Так, да, так. Не, вообще не помогают. Все, let's go. Я просто лечу, лечу, лечу на... по. Не знаю, два, просто... два изумруда, чувак. Да говно. Они нам не нужны. Изумруды? серьезно? Да, они нам не нужны больше. Зачем они нам? Четыре Я изумруд. вижу синих, которые на базе этих. На алмазах у... Слушай, я могу сейчас скинуть. Одного скинул, второй тоже есть. Е... Я тоже упал. Ребята, мы вы победили эту катку вместе с Сергей Плеем. Если вам по... Ой, я случайно вышел. А если вам понравилось, то ставьте свой лайкусик под видусик, да, Серега? Конечно. Вот. Ну, сосед, который сверлит, ему с него лайк как бы, да? Ну, всем удачи. Всем пока. С вами был Лекс и Сергей Плей, да? Да, покедова. Гудбой.